Привет! Вопрос бюджета на маркетинг достаточно сложный. Как правило, есть понимание, что маркетинг требует вложений, но вот сколько тратить на маркетинг, здесь однозначного ответа нет. Я не смогу в этом видео затронуть все аспекты бюджетирования, но я постараюсь донести одну идею, один подход, который мне импонирует. Он достаточно практичный и, возможно, именно это вы сможете применить у себя на практике. Почему с бюджетом на маркетинг так много сложностей? Дело в том, что оценка эффективности маркетинговых компаний вот в этом процессе очень много нюансов. Есть такой непрямой, косвенный эффект от маркетинговых активностей и очень сложно четко посчитать, вот сколько мы потратили, сколько заработали, то есть не всегда это возможно. Но давайте попробуем с этим разобраться. Как правило, самый классический подход в бюджете на маркетинг – это когда мы определяем, чего мы хотим достичь, то есть у нас есть какие-то цели, показатели, и исходя из этого уже определяем маркетинговый бюджет, то есть сколько нам нужно потратить для того, чтобы достичь этих целей. То есть сначала идет маркетинговое планирование, потом уже исходя из этого формируется маркетинговый бюджет. Как правило, компании формируют бюджет на один год, это в принципе правильно, но я предпочитаю этот вот, момент корректировать. Дело в том, что я не верю в долгосрочное планирование. На один год, а на два, три, там, пять лет тем более не верю. Сейчас мир очень быстро меняется, ситуация бывает нестабильной. А 2020 год вообще показал, что планировать, вот жесткое планирование, это вообще опасно и рискованно. И выжить иногда могут только те компании, которые умеют быстро меняться и могут быть достаточно гибкими. Мне кажется более правильным, когда у нас есть вот этот период в один год, для него сформирован план, бюджет, но вот этот период в один год мы делим на небольшие подпериоды и для каждого подпериода ставим свои цели, задачи, формируем бюджет. Это может немного напоминать agile планирование, где делаются забеги такими небольшими спринтами. Спринт в agile планировании это интервал, промежуточный интервал, в течение которого команда работает над выполнением конкретного объема работ. Спринты по продолжительности могут быть очень разные. Так вот, в чем смысл? Мы берем вот этот промежуточный интервал, вот этот э, короткий подпериод, для него ставим свои цели, задачи, у нас должны быть ожидания, то есть чего мы ждем, как должны сработать наши маркетинговые компании. И тут важный момент, даже самый крутой маркетолог никогда не может спрогнозировать, а что как сработает, что как зайдет. И вот в конце этого подпериода мы проводим анализ, мы смотрим, что у нас сработало, что не сработало, что получилось, что не получилось. И после этого мы корректируем следующий период или возможно даже несколько следующих периодов, мы пересматриваем наш план, цели, задачи и как следствие мы пересматриваем бюджет на маркетинг. То есть наши планы, цели, задачи и маркетинговый бюджет мы корректируем несколько раз за год. И вот именно такой подход дает гибкость. Потому что может быть такая ситуация, что по истечению какого-то подпериода мы провели анализ и что-то слегка подкорректировали. А может быть такое, что у нас очень круто сработала какая-то маркетинговая компания. Мы нащупали, что заходит в рынку. Мы увеличили серьезный объем продаж. Ну вот так получилось. Соответственно, у нас есть возможность увеличить бюджет на маркетинг. И мы понимаем, что вот эту маркетинговую компанию нужно продолжать. Хотя мы раньше этого и не планировали. Или еще может быть ситуация, что вот вы что-то анализируете, и тут вам пришла какая-то классная идея в голову, которая, которая не была тогда, когда вы составляли вот этот маркетинговый план и бюджет на год. Вот. А сейчас эта идея появилась, и вы понимаете, что то стоит попробовать, но денег на это нет, бюджета вы не планировали. И тогда вы можете принять решение взять часть бюджета с будущих периодов, то есть опять же сделать корректировку. Суть в том, что мы постоянно меняемся и постоянно корректируем наш маркетинговый план и наш маркетинговый бюджет. Хочу еще раз обратить внимание, что сегодня все очень быстро меняется. Вы не знаете, не можете прогнозировать, какие результаты будут у ваших маркетинговых компаний. Вы не знаете, когда и какая идея вам придет в голову. Отсюда вопросы, а как можно жестко планировать на один год или даже на полгода. Поэтому маркетинговый план и бюджет на один год – это то, что обязательно должно быть, но это такие наброски. Это то, что корректируется в течение года несколько раз. Это то, что нужно постоянно пересматривать. И вот ваши особенности бизнеса, вот нюансы, которые у вас есть, они могут вам диктовать, как реализовать вот этот гибкий подход. Предположим, вы можете выделить такой период как летний период вот три месяца. А новогодние активности для вас это очень важно и вы можете здесь выделить например полтора месяца вот такой период новогодней активности то есть идет реализация после чего вы подводите результаты смотрите что у вас получилось и уже дальше корректируете свои планы то есть все очень индивидуально и зависит от того как работает ваш бизнес еще несколько важных моментов можно ли привязать бюджет на маркетинг проценту от оборота ну в принципе можно тут такие рекомендации то есть если это меньше чем 3 процента то в принципе это очень мало в районе 5 процентов можно сказать что это нормально 6 7 и выше это скорее всего вы уже планируете какой-то агрессивный маркетинг но опять же все очень индивидуально и зависит от специфики бизнеса но еще куда очень важно смотреть это на рынок и смотреть на конкурентов что делают они вот нужно выявить их активности выявить попробовать определить их бюджет на маркетинг и тут нужно сравнивать не только, не только деньги, ну, вы можете в принципе выбрать другие каналы коммуникации, другие инструменты маркетинга, но вы должны быть по уровню активностей должны быть сопоставимы, поэтому мы обязательно смотрим на рынок, мы анализируем конкурентов и уже исходя из этого делаем выводы, анализируем свои шансы и возможности. Еще хочу отдельно прокомментировать, вот в каком формате, в каком виде вести бюджет. Если говорить о малом и среднем бизнесе, то, как правило, это Excel файл, и пусть вас это не смущает. Если вам удобно и комфортно с этим работать, то это абсолютно приемлемо. Бывает такое, что компания берет какой-то шаблон из интернета, но потом, понятно, все равно перерабатывает его под себя. Может быть еще такое, что это несколько таблиц, которые связаны между собой, и в финале есть все равно какая-то вот укрупненная обобщающая таблица для того, чтобы вот этот план не был сильно громоздким и сильно длинным. То есть, опять же, все зависит от того, удобно вам с этим работать или нет. Если да, то абсолютно все корректно. Очень круто, когда есть автоматизация, вот бухгалтерская система помогает маркетингу получить фактические затраты. Потому что на практике бывает такое, что вот, чтобы получить цифру, сколько мы потратили, нужно эту информацию собирать с бумажных носителей. Это тогда вообще катастрофа. То есть, собирать вот эти выставленные счета и как-то их потом переносить тоже в таблицу Excel, это катастрофа. Классно, когда бухгалтерская система может сгенерить отчет, вот все счета, которые сгенерил маркетинг, вот фактическая сумма, сколько мы потратили, то есть тогда это очень сильно помогает. Вообще, в этом видео я хотела донести идею, что я за максимальную гибкость. Я когда-то работала в компании, в которой было вот такое жесткое планирование. Был план на год, был бюджет на год. И вот когда появились новые возможности, я стала предлагать, что можно вот это реализовать. И вот это можно реализовать. Мне сказали, что мы идем по плану, мы осваиваем бюджет. И вообще коней на переправе не меняют. Вот такое мне не подходит. То есть мне это не импонирует. Поэтому поделитесь в комментариях, согласны ли вы с моими рекомендациями, вот с тем подходом, про который я здесь рассказала. Подписывайтесь на канал просто про маркетинг, ставьте лайк, если вам понравилось видео. Ну и до встречи в новых видео. Пока!